салют ребятки на связи как всегда тех-шоу сегодня я подготовил ну очень полезный ролик рано или поздно многим водителям приходится сталкиваться с проблемой продажи автомобиля и это действительно проблема ведь одно дело просто продать машину а другое не издешевить и сделать это максимально выгодно для себя очевидно что изношенная подвеска или помятое крыло будут снижать стоимость машины но есть и другие менее очевидные особенности которые также могут существенно подпортить прайс автомобиля на вторичном рынке о них мы сегодня и поговорим Колхозный тюнинг и явный не завод Чтобы понять, какие особенности автомобиля будут снижать его потенциальную стоимость при продаже, давайте поразмышляем с точки зрения покупателя. Он ищет машину на вторичном рынке, либо потому что ему не хватает денег на новую, либо потому что ему хватает денег на новую машину, скажем, класса Б, а он хочет класс С. Наиболее распространенный вариант второй, о нем мы поговорим. Человек, занимаясь поиском машины классом повыше, скорее всего, хочет получить экземпляр, наиболее близкий по состоянию к заводскому. Доработки же автомобиля – дело жутко субъективное. Вряд ли можно найти в мире хотя бы двух человек, которые захотели бы одинаково персонализировать свои машины. Поэтому у разного рода защитные пленки, нестандартные бампера или, не дай бог, спойлеры будут отпугивать покупателей вовсе, либо станут поводом для жестоких торгов. Отсутствие документов об обслуживании То, как за машиной следили, напрямую влияет на срок службы и ее качество работы. Документальное подтверждение того, что за автомобилем правильно ухаживали в виде записей в сервисной книжке, чеков о замене масел и даже предъявления банок с остатками масла, такие, скорее всего, накопятся при правильном отношении к обслуживанию, может значительно упростить процесс торгов. Отсутствие же вышеперечисленного стопроцентно создаст лишний повод для разговора о снижении стоимости. Заниженная подвеска. Одна из наиболее вредных для стоимости машины на вторичке доработок. К ней обычно прибегают молодые люди, чтобы придать машине более спортивный вид. Делают они это просто подпиливая пружины. В таком случае никаких практических улучшений такая доработка за собой не несет, а только ухудшает характеристики подвески и уменьшает такой важный на наших дорогах клиренс. Ксенон фары установка ксеноновых ламп в обычные рефлекторные фары, которые были рассчитаны под установку галогеновых ламп, не несет ничего хорошего. Цвет после такой доработки нормально не отрегулировать, а из-за повышенной теплоотдачи ламп будет портиться колпак фар. Такие апгрейды — верный путь к понижению цены во время торгов, ведь новый владелец вполне может захотеть тут же поменять лампы, и это ему обойдется в круглую сумму. В целом, как вы, наверное, уже поняли, любой колхозный тюнинг ведет к усложнению процедуры продажи автомобиля, поэтому к этой процедуре машину нужно подготовить. Это потребует некоторых затрат, но точно будет выгоднее, чем терять деньги во время торга. Сколы и царапины, пожалуй, самый очевидный пункт. Большое количество сколов и царапин серьезно скинет цену на автомобиль, не говоря уже о ржавчине, которая может появиться в поврежденных местах. Поэтому царапины и сколы нужно регулярно подкрашивать и капитально все подкрасить перед продажей. Вот и к сожалению подошел наш ролик к концу. С вами был Тех Шоу. На этом все. Поте друзья!